приветствую вас мои дорогие зрители с вами Лилия Донского я официальный обозреватель компании oriflame и сегодня с огромным удовольствием представляю вам новинку из 13 каталога oriflame это косметичка органайзер серии novage я влюбилась в нее с первого взгляда еще по картинке и очень рада что нам ее прислали на обзор это большая красивая сумочка размер 25 на 10 на 21 если сравнить ее с каталогом то вы видите что она достаточно большая вместительная и удобная я думаю что такой сумочке обрадуется каждая девушка а особенно та которая любит путешествовать и отправляться в путь итак давайте рассмотрим эту сумочку поближе я вам покажу как она устроена изнутри на передней части сумочки прописан логотип Навич с серебристыми боками сумка с ручками очень удобная материал переработанный полиэстер ее очень легко мыть просто теплой водичкой губкой или если сильные загрязнения можно мягкой щеточкой потереть и она очень легко отстирается в боковой вставке у нас вшита молния круговая мне понравилось, что вставка с цветочным принтом это очень красиво и нарядно Итак, внутри сумочки мы видим, что здесь есть специальный такой крючок подвес. Мы можем зацепить за какой-то за другой крючок, за трубу, за ручку. То есть очень удобно, можно будет подвесить эту сумочку, так как внутри у нас будет она вся наполнена. Обратите внимание, что есть специальные кармашки с сеточкой. Здесь удобно будет хранить, например, ватные диски. Или ватные палочки, то есть какую-то мелочевку. Есть отсек под молнией, большой карман внутри, то есть молния застегивается. Есть здесь у нас маленький тайничок, смотрите, молния. А здесь под прозрачной пленочкой, если вы что-то положите, то это будет все прекрасно видно. С другой стороны, мы видим вставку. Это вставка. С одной стороны, есть сетка, которая не фиксируется молнией никакими клепками. То есть будьте аккуратны, если вы будете переворачивать, чтобы у вас не высыпалось. С другой стороны, у нас есть специальные отсеки, куда мы можем положить какую-то косметику. Или, может быть, даже зубные щеточки. Или вот так туши положить. Любимую мою помаду. Да, то есть я люблю сразу все раскладывать, чтобы у меня был порядок. Кстати, у меня есть с собой и пудра. Можно как раз вот сюда вот под номню спрятать пудру. Так. А что у нас, чем интересна вот эта вставка? Обращаю ваше внимание, она у нас идет на липучке, и мы ее можем полностью убрать. То есть по необходимости вы можете отстегнуть эту вставку, либо ее совсем убрать, либо снять на какое-то время, или, может быть, просто помыть. Далее, самый большой отсек у нас идет на молнии, такой большой пузатенький отдел, куда мы можем с вами положить очень много продукции. Ну, например, мы положим сюда очищающий гель для умывания, пребиотическую сыворотку, вернее, эссенцию крем для декольте помещается сыворотка крем для глаз у меня тоже здесь дневной крем экологен и ночной мы можем его уже извлечь из коробочки потому что скоро закончится мой крем и я как раз начну пользоваться этим все спокойненько закрываем и обратите внимание сколько еще осталось места то есть я сюда могу еще положить маску еще какие-то продукты и сыворотку и здесь же у меня еще крепится вставка которая прекрасно закрывается Слушайте, какая прелесть девочки кому нравится ставьте лайк очень удобная классная сумочка я, я думаю что ей обрадуются практически все девушки да? жду ваших комментариев вас благодарю за внимание и самое главное стоимость сумочки 1499 рублей по цене каталога обращаю ваше внимание что это ограниченный выпуск если нравится заказывайте в 13 каталоге всего вам доброго до новых встреч